Благодарю. Спасибо. Идем дальше. Юлия, город Санкт-Петербург. Первая ступень. Юлия, да. Видим вас и у вас включен звук. Как вы себя чувствуете? Здравствуйте. Очень много ощущений и меня даже сейчас немножко прям трясет. У меня ощущения начались еще с утра, как только глаза открыла, прям в области сердца как будто какие-то рисунки какие-то происходили, такое вот. Когда началась инициация, как будто бы ну, я увидела, что сзади подошел какой-то, как мудрец или учитель в такой, как в рясе какой-то, положил руки на плечи и, ну, как будто было вот что-то делать с телом, и через позвоночник как будто бы потекла энергия, что-то стало двигаться, потом стало двигаться пространство, слезы потекли, вот, что-то такое родное. Было такое ощущение, как будто я этого, как будто я это знаю, как будто я этого ждала давно. Вот, как будто такая встреча какая-то. Вот. И потом как будто открылся такой сначала сверху ручеёк, и он превратился в такой золотой фонтан, наверное. Вот. Прямо бьется, и меня аж трясило до сих пор. Вот. Очень вот ярко, очень ярко, да. Замечательный опыт. Спасибо, что поделились. слезы, это очень хорошо трясет это просто новая энергия вы так ее сейчас ощущаете перезагрузочка определенная должна быть а -а -а. очищение какое-то возможно да? то есть ну, у меня еще а -а -а. честно говоря такой страх поднялся то что у меня в жизни была ситуация я проходила как то для ну, 10 назад посвящение одно и после него у меня вся жизнь пошла на перекосяк то есть ну, я уже потом узнала что ä, прошла не ну, в общем, допустила в свою жизнь не очень хорошие вещи, так скажем, подключение было. Вот. И я на, ну, на, на многие годы от всего этого отвернулась. Хотя у меня к этому есть потребность, какая-то склонность. Вот. И для меня было: ну, вот сегодняшний день я его очень ждала, и в то же время очень много волнения было, слез, переживаний. И я постоянно себя спрашивала, свою душу, стоит ли мне сюда идти? Мой ли это путь, потому что, ну, еще раз, из такого выбираться, ну, это очень тяжело. Вот. Но по ощущениям, по, вот, по, вс, по всем обстоятельствам, по всему я ощущаю гармонию и что все хорошо будет. Замечательно. Вот, спасибо большое. Да, хорошо, что вы созрели, пошли на новый уровень. Практика, практики, рознь. Да, мы, конечно, не знаем, о чем вы говорите, с кем вы именно проходили, что проходили. Но, конечно, мы в своем пути... Проходим то, до чего мы созрели, да? поэтому сейчас прямо отпустите все, что было, ни в коем случае не тяните его. В сегодняшний день практика рыки – это светлая практика, это высокие вибрации, и я думаю, вы же до того, как сделать этот шаг, глубоко познакомились и с нами, да. и да, с нашей деятельностью. Okay. Сейчас самое главное – практиковать, наблюдать, не тянуть mm -hmm. из прошлого опыт. Это первый момент, второй момент. Когда происходят какие-то события неприятные, они не случаются просто так, да. То есть однозначно это должно было быть этот опыт, эти уроки. Вот И это очень хорошо, например, понимается прям четко через аналитику астрологическую, через периоды определенные. И если я, например, посмотрю вашу натальную карту на тот момент, да, я вам все логически У -у -у. объясню даже. То есть дело не только в практиках, а в том, что Здесь воплощение, это, как я часто говорю, не детский сад, у всех свои уроки, и в определенный момент это просто накладывается друг на друга, но mm -hmm. вы всегда должны понимать, что сила у вас внутри огромная, справиться с любыми сложностями, и практика рейки сейчас вам помощник, практикуйте, придерживайтесь всех рекомендаций, которые мы даем, я думаю, все будет хорошо. Вы исцелите Спасибо себя, в том числе от того блока, который 10 лет назад вы получили. С этим тоже очень хорошо можно проработать. Вот Обязательно доходите до второй ступени. Там можно uh -huh. проработать причину в любой точке вашего uh -huh. прошлого, развязать узелок. Uh -huh. Он однозначно есть, раз вы о нем говорите, uh -huh. его упоминаете. И однозначно с ним надо поработать, потому что туда утекает ваша энергия. Этот блок надо проработать. И вот uh -huh. со второй ступенью мы можем это очень мощно делать. Плюс надо вот эти вот все техники очищения добавить. Uh -huh. Ну всему свое время. Я uh -huh. ну, вот идет к вам. Я сейчас вам это говорю. Там вы сами смотрите. Uh -huh. Но точно надо все проработать, отпустить, развязать и добавить uh -huh. больше знаний. Почему это uh -huh. так происходило и как с этим быть, чтобы не тянуть всю оставшуюся жизнь да, с собой тот yeah. опыт, потому что yeah. все зависит от вас, от ваших знаний или незнаний. Вот, uh -huh. Поэтому вам, Юлия, очень также рекомендую астрологию, чтобы самой увидеть это все, разобраться, uh -huh. разложить по полочкам, никого не обвинять в том, что происходило, да? взять как бы ответственность на себя и идти дальше более свободно uh -huh. и с инструментами uh -huh. более высокого уровня. Uh -huh. Юлия, как вы себя чувствуете? Включите звук, пожалуйста. Да, да. Как да. себя чувствуете? Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. А, очень хорошие приятные приятное ощущение пришла такая энергия, ну, теплая, мягкая такая, обняла, и вместе с этим такой страх сильный-сильный поднялся, и она прям mm -hmm. стала протекать как будто бы в тело туда, куда могла протечь, и как будто выталкивать напряжение, страх, mm -hmm. такой мандраж, ну, так, какое-то такое вот, как, ну, тело физически как будто бы трепещет, я бы так сказала. Mm -hmm. Вот, и потом в поле как бы в моем стали символы возникать, ну, вот, которые мы учили, да? Угу. И они как будто бы входили, ну входили в меня, что ли, можно так сказать. И много разных ощущений в области эм, сердца. Ну, я так понимаю, верхних чакр. Сердце очень сильно, прям туда энергия пошла и как будто она стала раскрывать сердце, оно такое большое. Угу. Какие-то узоры красивые. А потом вот в области лба, в области макушки очень много перебивалось. Ну и как будто энергия что-то делала с телом. Вот, Куда-то проникало что-то. Ну, очень приятное ощущение. — Замечательно. Так. Спасибо, что поделились. Хорошо. Спасибо. Хорошо, что осознали, прочувствовали вот эту энергию страха и как она растворяется. Это да. очень хорошо, потому что, конечно же, очень много программ у нас, связ у нас связанных со страхом, и от них надо очищаться. Вот, и практика рейки очень круто с этим помогает, uh -huh. особенно со второй ступени, когда мы можем и на причину любого страха поработать, развязать эти узелочки, и на гармонизацию любого страха. Поэтому еще раз прям всем напоминаю, uh -huh. всегда говорю, буду говорить, потому что забывается. Как только чего-то боитесь, какой-то страх пришел, прорабатывайте через технику второй ступени, это uh -huh. очень круто работает, прям просто как волшебство порой. Конечно же, без ожиданий. Да? То есть, и для каждого страха свое определенное время, чтобы его проработать, uh -huh. потому что он и мог возникнуть. А, очень ну, У всех по-разному, да, какой-то страх может идти, с детства какой-то страх, там год назад возник, какой-то страх вообще будет неосознаваемый из далекого mm -hmm. прошлого, из других воплощений. Но очень круто, что мы можем туда послать mm -hmm. энергию целительства, и это очень круто работает. Так что теперь Поздравляю вас. Поздравляю Спасибо. Первая чакра финансовый канал силы Юлия, Санкт-Петербург. Юлия, да, как вы себя чувствуете? Здравствуйте, еще раз. Все хорошо. Хотела поделиться, у меня третья инициация. И я в прошлые разы говорила, что у меня страх сильный, прям перед поднимается, прям невыносимый. Вот. Вы мне сказали, что рейки очень хорошо страхи убирают. И ну вот правда сейчас, наверное, процентов на 60 меньше страха. То есть ну, такое какое-то было волнение, что-то такое переживание. Но в целом, правда, как будто бы внутри все размяг... размягчилось, как-то спокойнее стало, гармоничнее. Во время инициации интересные ощущения были, такое тоже расслабление, и как будто бы подошел такой восточный учитель или мудрец в накидке, и что-то начал колдовать в области сердца, ну, с, получается, спереди сердца, и вот со спиной тоже, где сердце, как будто что-то подключал, какие-то потом как будто появилось такое пространство вокруг меня ждущее и он начал как будто бы впускать символы. Вот. И под конец у меня спина болела, и такое ощущение, что меня как будто полечили даже. Мне было тяжело сидеть, я захотелось прям выкручиваться как-то, подпрыгивать двигаться. В общем, ну, я так потихоньку раскачивалась, как будто бы вытаскивалась боль, и прямо сейчас такая легкость, я не знаю, как будто бы сходила, там, не сходила, что-то выправилось. В общем, в целом так... Хорошо, гармонично, тепло, уютно, мягко. Очень здорово. Спасибо большое. Замечательно. Спасибо, что поделились. Конечно, образы, которые у вас приходят, они связаны, конечно же, прежде всего с вашими ментальными параметрами, да, которые вы себе представляете, что-то слышали где-то и так далее. Я, конечно, не очень люблю слово «колдовать». Все-таки колдовать это все таким минусовым аспектом. Старайтесь это слово заменять, волшебничать, чудесничать, да, околдовать какое-то такое темное, Вот, а то, что вы ощущали а, как раз-таки, как легкость и как проработку, какое-то определенное снятие негатива, это однозначно на инициации. Мы работаем, очищаем вас. И вот первая чакра, которую вы сейчас прошли, она же связана со страхами и с работой. Да, с этими страхами, с гармонизацией. Так что я рада слышать, что у вас страхи растворяются, так и должно быть очень рада, что вы прошли этот момент немножко, да, когда есть изменения иногда, не остановились, не остановились пошли дальше в этот свет, вот, и тем более, если вдруг у кого-то из вас бывают такие страхи, тем более вам нужно работать с этой очень благостной энергией, которая очистит все ваши страхи, потому что страхи, конечно, страх и любовь, разно, противоположные пути совершенно, вот, и здорово, что вы пошли в свет, в любовь и сила будет всегда с вами, практикуйте. Спасибо. Спасибо. Идем дальше. Девятиуровневая защита. Всем рекомендую доходить до этого уровня. В наше время очень необходимо, конечно. Две ученицы прошли эту ступень. Юлия, Санкт-Петербург, третья ступень. Да. Так, включите, пожалуйста, звук. Да. Как себя чувствуете? Здравствуйте. Хорошо. Очень мягкие ощущения, приятные. Такое было ощущение, как будто оказалось в потоке таком мощном. Вот. И такое возникло, как видение, как будто бы на расстоянии от моего сердца горит свеча. И начались какие-то движения между сердцем и свечой, течение энергии, как будто что-то открывалось, как будто даже какой-то лучик такой из сердца в эту свечу, и он преломлялся и куда-то вверх ходил. И такое ощущение... В сердце жара стала нарастать, прям как будто вот равноценное свечи, такое прям горение. А символы потом как-то прям видела, как будто в своем поле. Вот. И в конце такое, как-то прям неожиданно, удивительно, просто резко как будто все это закрылось. Я как будто оказалась, не знаю, как писать, я ну, немножко делилась, у меня в жизни был не очень хороший опыт. С... Ну, я называю, в общем, я как будто попала в секту к духовному учителю, который гипноз использовал. В общем, ну, не очень хорошо это было. Вот. И у меня всегда было ну, ощущение, после этого какой-то разбалансированности, как будто вот вся энергия, все внимание куда-то уходит вот, вот так вот вокруг. То есть я даже сконцентрироваться не могла. И вот сейчас, ну, мне кажется, вот почему-то я вот это вспомнила, что. В этот период как будто резко все закрылось, и я прям ощутила себя со своей энергией что то То есть вот внимание и все поле как бы оно как будто ну, на место встало, не могу объяснить. То есть ну, вот я делаю там практики все, да, которые вы учите, чистку там каждый день. Я вижу действительно как будто какая-то ценность появляется, возвращается к себе. Вот, и а сейчас как будто резко прям все вот это закрылось. Я не знаю, как будто встала вот ногами на землю. и... Голова на место вставлю, угу. вот. да. очень ровно как-то себя чувствую, угу. просто угу. не знаю, слов нет. спасибо большое. – Супер, спасибо, что рассказали. Действительно, вот вы говорили, когда все вернулось на место, вы стали целостны, у меня даже мурашки побежали, говорят, угу. говорят о том, что точно, точно, прям утверждайтесь в этой точке, когда вы целостны, внутри вас сила. Только внутри вас центр, да, то есть мы к этому всегда ведем. И целительство, это энергии солнца, это тоже энергия вашего центра, который внутри <как> вас. И это такой мощный огонь, о котором просто не нужно забывать. И какие бы сложные ситуации ни были, какие бы лабиринты вы в жизни не проходили, в ваших руках вернуться к вашему центру, собрать себя. Конечно, в каких-то сложных моментах инструменты нужны. Замечательно, что у вас сейчас есть этот инструмент активации естественного целительства, которое внутри вас живет. Замечательно. Очень круто Описали. Теперь практикуйте. Просто вот эти вот ощущения, то, что вы вспомнили, еще пока вы вот именно ум может вот эти паттерны еще Мы до конца очистить. Ментальный уровень вас просто держит еще, да, да тут, то есть, как бы. Да. да, но вы не направляете туда свое внимание, а просто занимаетесь ага. практикой, да, потому что вы, вы действительно уже целитель, мастер-целитель, да, и это мастерство нужно обрести и развить себе. что рады за вас. практикуйте. Спасибо большое, у меня прям плакать хочется. Спасибо большое. Добрый Слезы будь. это тоже хорошо. Это очищение, отпускание блоков. Так что да, замечательно, что дошли до этого уровня. Кстати, вот вы про сердце говорили, что вы ощути, ощущали. На третьей ступени очень большая работа, идет именно санахата, с четвертой чакрой. Замечательно, что вы это почувствовали. Идет открытие сердца. Да, mm -hmm. так что здравый, действительно важный уровень. Добрый путь. Практикуйте. Спасибо. Так, и из города Санкт-Петербург, из красивого города Юлия. Да. Включите, пожалуйста, звук. Да, как себя да, по сути, да. Слышно, да? Да, да, слышно. Угу. Ну, у меня сегодня такие немножко неожиданные ощущения. А, прям очень приятные. И а, такой туман, наверное, какой то такое облачко такое, как будто окутываешь, стало спускаться, и обволакивать прямо вот где нет живота. И такое, знаете, как будто вот я почувствовала, как будто у меня где-то вот ну, внизу живота есть блок как будто тело прям напряглось на какие-то секунды. И вот эта энергия прям, она прям стала входить в этот блок, а как будто такая, как заслонка вышла, получается, и ну, энергия начала втекать, а вытекать как будто начало вот что-то такое. У меня осталось пылать мама, и обиды какие-то. Ну, у меня в детстве были сложные отношения с мамой, и я вспомнила, что я там не хотела быть... Похоже на нее, не хотела быть девочкой, хотела короткую стрижку, mm -hmm. ну, в общем, все это женское, как бы я, ну, из-за мамы хотела себе mm -hmm. заботиться. Exactly. Вот, и прям такая начала всплывать обида, которая меня душила, ну, в общем, вот такая смесь прям, и много-много таких ситуаций, они очень быстро, при этом очень мягко выходили, Причем, как бы, ну, я многие из них помню, но столько лет, как бы, я, ну, ничего не могу с ними сделать, то есть я там, и на всякие тренинги ходила, и что-то там делала. Ну, как бы, ну, все равно все, в принципе, то же самое осталось. Вот. И вот этот вот прям было такое, что вот эта энергия, она прям входит, входит к меня. И как будто вот грязь вся выливается, выходит. Мне все легче, легче прям. И такое, знаете, как будто груз ушел в конце. Я mm -hmm. mm -hmm. поняла, что у меня всю жизнь была такая тяжесть какая-то внизу, которая... Ну, давило прям. Ну, в принципе, есть ну, заболевания, которые, да, вот это женская сфера тоже. Вот. И, ну, ну, как бы в конце просто такое облегчение, такое прям здорово, хорошо и неожиданно приятно, что так Получилось. Mm -hmm. вот. Замечательно. Да, да. Mm -hmm. Очень хорошо, что это все прям так проговорили, это осознали. Продолжайте вот чистку обязательно. это все еще, укрепите. Mm -hmm. да, да. да, надо доработать это. Хорошо, что вы уже осознали, что вот тут есть блок, что мне еще нужно mm -hmm. с ним поработать. И обязательно на причину поработайте. Вот Вы уже добавили такие mm -hmm. да, вот э, mm -hmm. да. слова? Да. Обязательно да. прорабатывайте, это тоже очень мощно работать будет. Да? Uh -huh. на, на какие, вот даже ситуации, если какие-то были, вот такие, как, как картинки да, из фильма, да, из прошлого, да. Да. прям пропишите себе список и прям на каждую составьте, прям буквально несколько раз поработайте, оно попустит, uh -huh. потому что вы сам узелочек этого блока развяжете, uh -huh. это очень-очень uh -huh. хорошо ну, сделано. Можно, наверное, просто на организацию отношений Просто, да? конечно, yeah. это yeah. базовая аффирмация, но э, uh -huh. если есть прям вот, вы же упомянули, что были ну какие-то да. воспоминания там значит однозначно есть еще такие прям завязки Сам с нужно развязать да. Да. Mm -hmm. направить туда внимание направить туда mm -hmm. именно энергию да, это тоже очень поможет. И, конечно, когда вот есть э, такие обиды на близких, э, да, там, на родителей, ну, на самые близкие mm -hmm. люди, очень хорошо помогает э, понимание астрологическое. Очень. То есть, когда у вас не получается никак там, простить человека, отпустить это и так далее, вы годами это пытаетесь сделать, очень рекомендую астрологию, потому что вы совершенно с другого взгляда посмотрите. У меня огромное количество учеников именно вот своих родителей вот так. Прости, вот даже у меня есть... Ой, ученица одна, которая 38 лет она пыталась что-то с... соотношением с отцом сделать. И вот именно через понимание, да, она открывает, значит, гороскоп папу, видит его сознание по-другому, понимает, mm. какие у него периоды были, почему он так поступал, почему он так говорил, говорит и так далее. Сейчас у них просто любовь и <соценно> взаимопонимание mm. такого уровня. Я даже вот вам запишу, я вам пришлю этот отзыв, вы прям в глаза mm. этой девушки посмотрите, Спасибо. и потом приходите, вы же еще не учитесь, да, мне осталось. А -а -а, обязательно да -а -а. когда-нибудь доходите, это вам тоже даст огромные ключи к тому, чтобы вот, некого прощать будет даже. Настолько вы просто с другого взгляда посмотрите на это все, и на себя, и на родителя, а -а -а. Да, что оно все просто исцелиться, да? А когда мы еще и соединяем это, мы на энергоинформационном плане через рейки прорабатываем, на плане понимания событийности смотрим через э, изначальную астрологию, тогда вообще изначально mm -hmm. рекомендую. А, знаете, сейчас еще добавлю, я mm -hmm. когда-то начинала джойтиш изучать, mm -hmm. две попытки у меня было. Да. Но давайте я мы об вот этом сейчас... лично поговорим, потому что школа ну, в школе ладно. рознь, как вы даже сами ну, знаете, и по рейке, да? Тут очень много деталей, много нюансов. У меня очень особенное обучение, и я его даже mm -hmm. позиционирую как исцеляющий. Вот. То есть очень mm -hmm. разное обучение существует, сам взгляд на это все. Давайте не будем на этом останавливаться, yeah. Лично, да? продолжим. Спасибо. Все, исцеляйте ваши отношения, пусть все получится. Добрый Спасибо, день. что поделились. Спасибо. Так, Натальческий канал Силы, у нас его прошла Юлия из города Санкт-Петербург. Юлия, я вас вижу, включите, пожалуйста, звук. Да, как себя чувствуете? Видела, что хорошо так проработали эмоции, да, слезы. Это очень хорошо. Расскажите, если хотите, что вы ощущали. Ну, меня эмоционально очень сильно накрыло. Я поняла, что поднялся такой комок эмоций, который живет в моем теле вот всегда был. И я не понимала, ну, я не понимала, ну, я понимала, что это как-то с людьми связано. Вот и вот эта вот вся энергия, она почему-то пошла, поднялась и пошла в сердце, как будто бы взаимосвязь стала устанавливаться между сердцем и вот этой вот чакрой, да, которая в середине. Я видела людей, диалоги какие-то, разговоры. Причем, ну, я даже этого, мне кажется, ну, я не помню, меня никто там не обижал ничего, но это все всплывало, вот всплывало, и. Ой. Я поняла, что всю свою жизнь, вот сколько я себя помню, я безумно боюсь людей. Мне кажется, что если я буду с людьми открываться ему, проявлять себя, меня убьют. Угу. И в какой-то момент я поняла, что ну, я с этим живу всю жизнь. Я ну, достаточно открытый, общительный человек, но в какой-то момент ко мне подошла моя мама. У меня всегда было такое чувство, что моя мама – это мой самый большой враг. И у меня такой… Я, я прямо увидела, что всю жизнь она просто даже рядышком ко мне подходит, а я… У меня все сжимается внутри прямо. У меня, прямо, я, у меня такое ощущение, как будто бы она что-то такое мне ужасное сделала, убила меня. Я не знаю, и что я должна ее в этой жизни простить. Ну вот так меня uh -huh. колбасит. Я ощутила, наверное, в ну, первый раз какую-то такую ну, причем в сердце безопасность какую-то, наверное, uh -huh. что и любовь, наверное, безопасность любовь, ну так ну, прям трясет, честно uh -huh. говоря. Что-то такое, знаете, очень сильное, глубокое, наверное, не с этой жизни даже. Да-да-да, я тоже я так ощущаю, сказать, да. Что скорее всего эти разговоры люди это паттерны с прошлого, неосознаваемого прошлого. И с мамой у вас однозначно связь, ну, родители, дети – это э, самая сильная связь у нас. И часто она, конечно же, продолжается, она не впервые у нас, да, и вот эти вот взаимосвязи, особенно когда вот такая боль, напряжение. Это однозначно, ну, мы приходим дальше, играем в эти роли, меняемся ими, чтобы развязать эти узелочки, чтобы отпустить эти напряжения, потому что изначально мы все состоим из любви, из потока света. И, и это просто продолжается. Очень верные слова вы говорите. Да, вам нужно простить, отпустить. Вам нужно однозначно вот эту вот родовую завязку между вами и мамой. В прошлый раз, я помню, вы тоже говорили да, о, о сложных отношениях с мамой. Прорабатывать надо. И вот то, что вы сегодня эмоциональную именно тему да, проходите под третьей чакрой, как раз таки указывает на то, что были эмоции однозначно прожиты, зажаты. И очень хорошо, что вы ощутили эту... Знаете, как новую энергию, возможно, для вас безопасности, да. На самом деле, да, оно вот именно так: оно любовь, свет и безопасность. Но играя в игры различные в воплощениях, мы э, забываем это и зажимаем себя. Да, конечно, больно, больно все это просто, но с другой стороны, надо пойти в боль, развязать это. И через практику рейки это мягче всего получится сделать. И здорово, что вы. Пойти в боль с любовью, вот что вы сейчас и делаете, то есть направить свое внимание там, где болит. Да, оно больно, но с любовью вы это все пройдете. Все это обязательно очистится и выйдет из вас. Да. да, и придет то балансирующее состояние, из которого вы в принципе и состоите, и ваша мама тоже состоит из состояния света, любви. И не зажимов, да, то есть зажимаем мы через ум свой все, да? через какие-то выводы. Но надо идти в свет, особенно когда сильно больно, потому что это, наверное, самый краткий и самый эффективный путь, войти в любовь, чтобы то ни было, особенно когда вот такие близкие родовые связи, нам придется идти туда, если мы хотим дальше жить счастливо, нам придется идти, развязать эти узелочки, и вы, раз ощутили даже безопасность, вы идете туда, и все у вас хорошо, все получается. И раз это на инициации именно слезы, это вообще замечательно. Потому что это исцеление, это переход в новое сознание. Продолжайте работать с мамой на причину всех этих, да, обязательно. Да, вот эта практика со второй ступени начинается, mm -hmm. которая на причину любой сложной ситуации, сложных взаимоотношений, особенно когда они непонятно сложные. Да, это часто бывает. И вот эта непонятность, она связана с прошлым. То есть есть паттерны, которые нужно развязать, которые нужно прожить. И сейчас идет такой период, когда надо этим заняться и освободиться от всего, что мешает, от всего, что зажимает. Потому что зажатость – это, конечно, не выход зажаться и бояться, да? потому что это не соответствует нашей природе. Наша природа – это расслабленное состояние потока света, любви и безопасности. Пусть у вас да. все будет хорошо, все получится Спасибо. вы на верном пути, да, все получится. Да. Четвертая чакра, духовный канал силы. Двое учениц прошло. Юлия из города Санкт-Петербург. Юлия, да. Видим вас, включите, пожалуйста, звук. Как сегодня у вас все прошло? Здравствуйте. Ну, у меня тонкие такие прям ощущения. Я ну, попробую поделиться. Так. А у меня было очень сильное ощущение дома всю инициацию. Мне сначала даже показалось, будто бы я уже когда-то получала такую метеорацию, потому что такая энергия настолько знакомая, и такое ощущение родное-родное. Вот никогда в жизни, нигде себя так не чувствовала безопасно. Вот прям вот, прям дома, вот, вот, ну, самое яркое такое слово сюда подходит, вот. И стали подгружаться как-то вот, Слова, а потом и картинки, связанные с буддизмом. Прям, а потом я как будто бы и в комнате сижу, как будто я вижу, как я как в монастыре. Прям ходят э, в таких, знаете, в оранжевых прясах э, у них, это что это? Монахи какие-то ведра носят, ходят, кто-то сидит, как будто медитирует. И у меня прям такое ощущение, как будто кто-то подошел и прям каким-то ключиком открыл сердце, и как будто бы я... Вот, в общем, этот опыт, который вот в этом монастыре, он соединился со мной здесь, получается. Потому что такое вот ощущение, как будто я всю жизнь пыталась, ну, обращаться к сердцу, но что-то как закрыто было, оно прям распахнулось, да, вот это сердце. Я прям даже ощутила такое интересное понятие, вот сильное сердце, что это такое? То есть какая-то сила доброты, сила честности, сила открытости, вот какая-то прям мощь такая, не такая, как физическая сила какая-то, вот как с первой там чакры, вот совершенно другое, что-то такое, ну, не знаю, невероятно ценное просто, и оно прям по ощущениям прям пронизывает даже чуть-чуть дискомфортно вот сквозь, со спины, и вот прям в сердце вот эта вот мощь вся идет ну, вот, Наверное, примерно такие переживания, какие-то чудесные, просто невероятные, глубокие. И вот, и вот со мной уже четвертая чакра путешествует вот этот вот мой страх что-то рассказать, вот общаться. Но вот в каждой чакре я сейчас увидела, по-разному как бы себя уже проявляет. Вот в четвертой сейчас какой-то он уже не такой страшный, так скажем. То есть градус падает, это однозначно. То есть меня прям уже ну, не так. Я как будто бы стою ногами на земле и. Ну, этот страх, он более что ли понятен мне как-то. Я спокойнее в нем, он есть, но я как будто все равно на какую-то себя опираюсь. Изнутри это как-то вверх вот проходит вот так. Ну вот, наверное, вот так. Отлично. Распознали страх. Угу. То есть распознали иллюзию, иллюзию страха. так можно сказать. Наверное, да. да. И возвращайтесь, опять же, всегда к себе. Вот сердечный центр. Uh -huh. То есть там всегда ваша опора, там всегда помощь, там всегда свет и любовь. Uh -huh. да. Аж хочется помолчать. Вы так красиво описали все. Вообще, вот вы говорите, что есть страх коммуницировать. И, кстати, вот я очень хорошо помню, как вы рассказывали с самого начала. У вас такое интересное повествование, что оно прям запоминается. Uh -huh. И вы, конечно, растете, и все глубже это осознается. И действительно, вы прям. Внутри вот это вот все, что раньше, вот, вот я помню, очень вначале, ну прям вот как будто бы клочки такие сейчас он растворяется и расслабляется. Вот очень, очень хорошо. Вот очень рада за вас. Всегда продолжайте практику. Вы же подряд идете, да, по чакрам? Я да, да. Я так слышу, что подряд прям да, и у как вас прям комфортно. очень хорошо проработка идет мягко, гармонично, mm -hmm. и вы все более облекаете это в слова еще еще более м, прям вот сбалансировано, даже не знаю, как uh -huh. слово другого подобрать. Это говорит о том, что вы все больше это осознаете, выносите это на план принятия, не только uh -huh. чувствования и непонимания, а именно вот верно разворачиваете это все для своей личности, которая сейчас. И вообще uh -huh. все хорошо так идет, и все больше и больше баланса у вас. Четвертая чакра, конечно, вот вы сказали про душевность, про то, что безопасность, и в прошлый раз вы говорили, что больше безопасности, и это прям то, что нужно, то, что оно в вас укрепляется. И чувствуется, что это не просто слова, а действительно вы это проживаете, и это именно так. В общем, укрепляйтесь ваше ощущение безопасности и в лучшей коммуникации, действительно. Спасибо. В следующий раз на пятой чакре, я думаю, Спасибо. будет как раз уже вообще такая мощная балансировка и растворение вот того, тех вибраций, которые нужно растворить любовью и четвертая чакра у нас у всех очень мощная. Хорошо, что вы дошли mm -hmm. до нее. Там столько любви. Главное разрешить себе ощущать это. И вообще идти к этому потоку, который у всех есть. На самом деле ключики есть. Но из-за того, что в разные игры играем, <связываем> разные mm -hmm. программы получаем, сами себе запрещаем. А тут мы освобождаемся, очищаемся. Особенно вот если есть практика, которая да, на второй ступени начинается чистка. И все больше и больше вы очищаете эти слои, очищаете, очищаете. И приходите к себе той мощной, сильной в любви, которая всегда и светит, как солнышко внутри вас. Спасибо, что Спасибо делитесь большое. так откровенно, открыто, круто. Спасибо. Еще Практикуйте. Добрый путь. Вот пятая чакра, кармический канал Сила. Юлия, город Санкт-Петербург. Вижу вас. Включите, пожалуйста, звук. Да, как себя чувствуете сегодня? Здравствуйте. Я сегодня выбилась из всей тусовки. У всех такие приятные ощущения. У меня э, кошмар кошмарный внутри, если честно. Ну, кармический канал, как вы хотели, это очень серьезное очищение. Если хотите, расскажите, конечно. Да, аппарат. да, с удовольствием поделюсь. Ну, хочется, наверное, угу. про проговорить немножко. А, ну, я вообще сегодня осознала, что у меня еще дня за два начала как-то накрывать, а, где-то за час до инициации прям очень сильный страх мой. Опять mm -hmm. поднялся, и э, прямо мне даже было вот вначале тяжело сидеть, слушать. прям ну вот, прям по-настоящему ну, на уровне кошмара просто какого-то. Mm -hmm. mm -hmm. В сердце, в горле, вот так вот, туда-сюда. Mm -hmm. И когда э, начался процесс самоинициации, э, я почему-то мысли пошли. Юля, ну что ты не поработаешь с таким ну, страхом мощным? И тут же я осознаю, что ну, в своей жизни я с ним вообще не соприкасаюсь. По крайней мере, сейчас такой период, я даже о нем не помню. Но когда я прихожу сюда каждый раз, на каждую инициацию, какой-то такой процесс, что именно как будто я вот вживую должна его вот так вот через себя прям пройти вот в этом вот таком живом процессе. И... Э, вот этот вот страх, да, началась инициация, и через верхнюю чакру я ощущаю, как энергия спускается и начинается взаимодействие с этим страхом. И знаете, такой в голове чистый лист. Вот этот чистый mm -hmm. лист у меня уже целый месяц. Я только начала слушать лекции по этому каналу, с самой первой минуты, секунды, я сначала поняла, что вообще ничего не понять не могу. То есть я все слушаю, я ничего не могу запомнить. Я не могу понять, что вы говорите. Причем мне сначала казалось, может, я запомнить не могу, может, я устала, может, я глупая, ничего не понимаю. Но через неделю попыток я отпустила, и я поняла, что что-то в голове расслабилось, какая-то, наверное, тенденция ума схватить информацию, понять ее, mm -hmm. она расслабилась. То есть то, что я слышу, вот это, да, вот информацию она проходит сюда, куда -то в сердце, то есть другое несколько поглощение, что ли, информации, не знаю как. И сама практика тоже поменялась, то есть я ощущаю, что произошла некая интеграция, то есть я раньше была Юля, и была такая, ну, у меня же есть такая практика в жизни, а сейчас я всегда не Помню и не забываю, и уже думал о том, что как применить годы, ну, и вообще такое ощущение какого-то встроенности в мир появилось. То есть как будто ты был такой весь перекошенный, какой-то дисгармоничный, и ты не вписывался в это пространство. Вот а сейчас даже как будто ну, более энергетический взгляд на все стал. И, наверное, увеличилась еще энергоемкость. Вот, то есть немного больше всего можешь. вот я вот пришла сегодня на инициацию, вот еще помимо страха, вот с таким чистым листом внутри, то есть а, именно воспринимаю как-то сейчас через проживание, что ли, больше информацию. Так я до конца не поняла. Ну, хорошо, сделать я ничего не могу, я реально не могу даже голову напрячь, чтобы что-то, как не знаю, в школе вот, учил, что-то говорил, понимал. Вот. И вот у меня на инициации опять начался вот этот чистый лист в голове, прям и такое. Понимание, что причины каких-то событий, страхов, вещей, они от нас закрыты по, ну, по каким-то причинам. И, возможно, ну, невозможно, вернее, было ощущение, что это не просто так. Значит, так надо. И иногда нам, мы, может быть, и не узнаем причину этого события, этого ощущения. Я, возможно, не узнаю причину этого страха, почетного. И видно, видно было как из сердца идет такой жгут, темный такой, как энергетический такой, куда-то далеко-далеко, глубоко, глубоко, как будто вот, вот этот страх, что-то такое там зародилось очень-очень давно. Но... И возможно, ну, да, причина не узнается, но очень важно, какой ты сейчас в этой жизни насколько ты открываешь свое сердце и такого вот понятия, как доверие, наверное, доверие вот этому потоку, процессу, вот насколько тебе твоя судьба позволит узнать, решить какую-то проблему, вот настолько и будет. И ну, очень важно еще, насколько ты этому открываешься. То есть чем ты более какой-то такой расслабленный, доверяющий и, наверное, такое… Смирение, наверное, перед тем, что происходит. Ну вот оно ну, как будет, так и будет. Это важный, важный этап, конечно же. То, что не воспринималась информация, это же пятая чакра, это, если мы, допустим, астрологически себе объясним, это же чакра Меркурия, это то, через что мы говорим, то, что э, связано у нас со всем мыслительным аппаратом, да, очень серьезным на самом деле, Вот вообще умение сказать и написать, это Меркурий, и это уникальная э, такая... Функция, которая человека именно да, делает человеком вот, выразить свою мысль, написать. Это очень сложные процессы с точки зрения физиологии, сознания. Очень энергоемкие. И это намек в том числе на то, чтобы вы обнулились в этом. Да, перестали воспринимать эти знания возможно только с точки зрения Меркурия поверхностно, а пошли в глубину. И в ваших знаниях уже, и в ваших силах эти жгутики убирать. Убирайте их просто, как мы уже с самой второй ступени начали делать и вы это умеете и вам надо это делать обязательно как только приходит эта мысль почему она приходит кстати на инициациях вообще вы соприкасаетесь с этим потому что вы попадаете в очень высокочастотное пространство и в этом высокочастотном пространстве вы начинаете обнаруживать то что у вас еще есть дисгармоничное поэтому просто продолжайте работать с этим и, конечно же, вот как вы сказали, не найдем причины и так далее. Их, возможно, и не надо искать, потому что они там настолько, настолько это все нелинейно, что лучше тратить энергию, время на то, чтобы очиститься и наполниться из момента сейчас. Тем большим потоком любви, который всегда вам доступен. А через практику рейки вы вспоминаете об этом, вы делаете это. очень круто, что вы уже более практично начинаете в эту сторону смотреть. Да, будьте практичны, направляйте этот великолепный инструмент на то, чтобы от всех этих канатиков избавиться. Это в ваших силах, это в ваших руках. У вас есть все инструменты. Главное делать и позволять себе высокочастотные вот эти энергии. Вот, они все, все равно, они больше, ярче, шире, они, как огонь, сожгут все, что низковибрационное. Главное, чтобы вы этого захотели, и оно тогда будет. Ваша воля, самое главное. Да, просто понимание идет от ума, а осознание идет от сердца. Да? Поэтому вы как белый лист, вы увидели, что вы и есть вот это вот осознание чистого листа, белого листа, то есть не порочного, то есть вы чистый белый лист. Всегда можно на начать с самого начала. То есть вы есть, потому что вы сказали «мой ум», но ум вам не принадлежит по сути. Просто нужно разобраться, что за такая механистичная штука, которая закидывает на мысли, которые нам также не принадлежат. Это не ваши мысли. Почему? Потому что когда вы отождествляетесь с мыслями, они при, приводят вас к этому страху, потому что вы смотрите на мысли и говорите «это мои мысли». Но они вам абсолютно не принадлежат. Есть некая ментальная система, которая нас закрывает от нашего истинного источника и эта игра определенная игра в которой вы можете играть можете не играть то есть вы делаете выбор этот весь ну, конечно же нам помогают инструменты тут нужны инструменты чтобы посмотреть на это широко объективно тогда мы сможем с этим что-то делать быстрее легче <связь> да, и в поток любви почаще уходить практика рейки как раз для этого чтобы Вспоминать, вспоминать. В определенный момент вы уже всегда в этом потоке. И вы начинаете различать и своей волей перемещаться, делать выбор в сторону любви, в сторону высоких вибраций. Что бы там ни было дальше, все равно мы изначально, как кто мою молитву женскую да, практикует, изначально божественные, и совершенное. Это разные игры, и не надо отождествляться с ними очень глубоко, иначе там можно закопаться в этом океане кармы. Лучше очищать и э, здесь и сейчас высокие вибрации. Просто здесь и сейчас. Любовь всегда победит, и она всегда доступна вам в любой момент времени. Здесь и сейчас. Спасибо, что вы поделитесь. У вас всегда Еще все интересное, такое глубокое. А, да. Практикуйте. Добрый очень будь. важный, конечно же, канал силы. Все каналы силы важны, но кармические. Он такой... Наиболее используемый в практике, как я всегда говорю, поэтому его очень-очень всегда рекомендую, потому что карма – это наши все действия каждый день, и через кармический канал силы мы можем помогать себе очищать, очищать, очищать, чтобы быстрее вот это вот божественное светлое в любви в потоке открывать для себя, открывать, открывать, оно всегда внутри есть. Практикуйте. Петербург, Юлия, делайте звук, расскажите, как вы сегодня себя чувствуете. Здравствуйте. Здравствуйте. Слышно, да? У да? меня интернет смотрю, Да, слышно. слышно. Сейчас слышно, да. Слышно? Слышно, слышно. Угу. Ну, у меня сегодня такие ну, приятные ощущения очень много. Я ощутила такую работу вот этой энергии нашей с телом, с позвоночником очень ярко. То есть прям между седьмым шейном и копчиком была такая отстройка, и тело, оно как будто ну как повисла на позвоночнике как будто по такая опора появилась и а, такая картинка у меня спала я увидела как я вот только только родилась у меня мама держит и я только увидела ну вспомнила я два месяца она меня не доносила я не доношена и как будто такой энергетический разрыв какой-то случился то есть я должна быть в животе а я где-то ну да и как будто это так как то исчезли и такой вот я как будто поймала, что я все время искала папу. Вот. Так, и, такой прям от меня энергетический такой провод. Вот ищет, ищет, ищет, ищет, Ну, его долго не было. И я потом поняла в начале инициации, я Михаила слушаю, и у меня такое вот внутри идет, как с ним, вот, как на него можно опереться? Какое вот чувство вот это вот такой опоры? Как вот с ним хорошо, как папа прям, как мне этого не хватает? И я понимаю, что я вот так вот то он когда ищу, ищу папу я там вижу как будто во мне вот два столпа папа и мама где мама есть опора а где папа такой провал ну черный все такое на страхом как будто социальная резнация э социальная опора какой-то нет вот такой вот вот и оно как будто бы так понимаете ну, заполняется вот, заполняется вот это вот эти щупальца такие энергетические как будто вот искатели где далеко оно так стало сокращаться ближе ближе ближе и такой немножко такой вот, Успокоение какое-то стало подпределиться. Хорошо, хорошо, улыбаетесь, все хорошо вижу, замечательно, замечательно. Продолжайте. Да, да. О, вы здесь, да. Сейчас мы к вам перейдем. Сейчас мы с Юлей поговорим. Хорошо. Да, Юля, спасибо, что поделились, продолжайте практику вашу. Вот, уже у вас как раз, вы прям по порядочку да, идете же по чакрам, правильно? Ну, я сейчас пропустила две чакры, я хотела шестую, у меня сейчас Атлантка стоит. Нет, так тоже можно, да, потому что для вас, конечно, этот канал силы невероятно важен, и вы сами из учебного материала поняли, наверное, это. Поэтому, ну, верно сделали. Просто очищайтесь от программы, работайте над этим. Да, да. да. И не переживайте. Всему свое время, да, без ожиданий, все будет хорошо. Доверьтесь. Открою. Да, по вам огромное. Рада, что обучаетесь. Спасибо. Так, вот. Спасибо. Еще у нас этот канал Чакра Атлант получила Нина из Казахстана, город Караганда. У Нины маленький ребеночек, она убежала. Спасибо за инициацию, написала. Все прошло отлично. Вначале разболелась голова, мысли летали роем, потом все стихло, стало легко, спокойно. Грелись в ладони, мягко раскачивала, по макушке бегали мурашки. Я наполнялась светом. Прекрасное состояние. Благодаря вам буду нести их в мир. Замечательно поздравляем, Нину тоже. Так, шестая чакра. Шестая чакра это информационный канал Силы, где мы учимся работать с информацией, в том числе с запросом, биолокационной рамкой и так далее. Татьяна у нас ее прошла этот канал, мы уже поговорили. И еще Юлия, город Санкт-Петербург. Юля, включайте звук. Да, как вы себя чувствуете? Хорошо, я сейчас пока слушала всех. Мне прям, прям плакать тоже захотелось. Знаете. Я вчера слушала там ваш урок, вы так сказали, мне вот в душу прям запало. Когда что-то, ну, внезапно случилось нехорошее, это долг. А когда что-то приятное, это значит подарок. Вот у меня правда, вот такое ощущение, что в моей жизни какое-то чудо произошло. Какое-то прям, ну, правда, вот подарок сейчас плакать Поделюсь немножко ощущениями от чакры. Ну, они такие тонкие были, вот, я сейчас что запомнила расскажу. Такое невероятное ощущение успокоения пришло и гармонии. То есть все ощущения они были в голове, вот в этой чакре. И у меня такой, наверное, впервые был опыт, что насколько от головы зависит состояние всего тела, получать. Наверное, я бы так сказала. Потому что до этого у меня больше ну, какие-то психологические моменты как бы разрешались, все спокойно. А тут как будто что-то такое в голове так м -м, сбалансировалось. И оттуда пошло, пошел покой такой в тело. И, наверное, такое ощущение, э, ушло беспокойство и такое как будто включение или подключение какой-то информации, наверное, я бы так сказала. Вот прям было ощущение такое, я знаю, mm -hmm. я знаю. И э, потом начал всплывать вот этот мой страх, э, который постоянно... Я так, э, я сначала ощущала как будто бы вот правая часть, головы левая, они вот между собой как будто как как будто как микродвижения даже какие-то, mm. как будто балансируются. Mm. И потом так прошло в тело, и, знаете, я увидела, что вот этот страх мы он всегда четко в левой части тела. И вот именно в левой части много так скрученных, узелки зажатся, туда-правая такая, вот, да, стоянная И прямо в теле как будто вот это начало двигаться, вот эти три части, они начали, да, настроиться. Вот. И было ощущение уже ближе к концу, достаточно яркое, тоже, вот где затылок, как будто есть вот сзади есть какой-то энергетический центр, связанный, наверное, вот с этой чакрой, может быть, прям вот насквозь, вот так вот, ну, потоки, какие-то настройки, и такой образовался, как ромб, что ли, вот сердце, вот здесь, вот здесь, вот здесь, и ты как будто вот, вот эта вот штука, да, вот это тело, как какой-то маячок или локатор, я, мне кажется, даже спиной ощущала, что сзади как будто видела, знала, я не знаю, вот как будто бы поле, какого-то знания. То есть, ну, у меня как бы есть вот такое изначально, что что-то вижу, что-то чувствую, а тут по-другому. И мне так надо вложиться, вот хорошо вот это вот. Именно вот, как вы говорите, знание, знания, как-то это, мне кажется, это про здоровье, про здоровую психику, вот, когда нет вот, mm -hmm. что можно mm -hmm. что-то перепутать, когда ты видишь, слышишь. Я прям вот сейчас об этом ну, так серьезно раздумываю, что ну, уроки такие, прям меня они прям впечатлили. Мне очень эта информация вся зашла, прям легла. Вот. Ну и вообще ощущение от этой чакры, вот от шестой, она мне, наверное, более понятна из всех, более глузка, и какое-то чувство такой радости, и ну, что-то такого родного. Mm -hmm. вот. вот такие ощущения стало. Спасибо вам большое, очень-очень очень большое. Я вас так люблю, если не представляете. Спасибо. Я очень-очень рада видеть ваш рост. Я же говорю, по, по, вашим, по вашим этапам можно прям отдельно все собрать, как вы растете, вот, прям вверх, вверх, вверх по ступенечкам. Очень хорошо, очень рады, рады. А, приходите к себе настоящей, той сильной и мощной, какая вы есть на самом деле, это очень круто. Самое главное, практикуйте, постоянно возвращайтесь к этому балансу, он теперь у вас внутри. Вы его, так сказать, вспоминаете через это все, знания, конечно же, освещают нам путь к этому. Самое главное развернуться к этим знаниям, и это вы сделали. Вот вот это самое главное. Вот. Замечательно. Да, да, спасибо вам большое. Еще, знаете, добавлю, что после вот чистки у Михаила я как будто бы, когда это все снялось как будто бы очнулась. Знаете, я смотрю на свою жизнь, и я понимаю, вот то, что мы делали эти годы, вот там, то, где мы, где мы живем, что мы делаем, где мы работаем, чем мы занимаемся, это все было сделано из такого состояния, но ну, не очень хорошего. И я как будто бы сейчас вижу, что я не этого хочу и не это мне внутренняя, как бы, да, сонастройка с тем, что пространство такое, оно вообще не совпадает. И я реально вот после чистки поняла, что как будто очнулся чего-то и начал видеть и слышать Мечтать, о чем подумать, это просто невероятно. Такой процесс, он вот идет постепенно, постепенно. Вроде внешне ничего не поменялось, но внутри все разворачивается. Спасибо. Спасибо, что поделились. Да. Для всех скажу, что Юлия проходила чистку у Михаила. Тоже можно, если кому-то откликается, такую мастерскую, полную чистку пройти? именно у, у Михаила огромный опыт, наработанный в этой чистке, да, поэтому... Но это по запросу, то есть вы должны обязательно написать запрос, то есть Михаил делает запрос и может тоже вот так вот такой мастерский процесс провести, и это очень, конечно, вот... Особенно, когда какие-то очень такие ситуации глубокие, серьезные, очень помогает еще больше выйти в высокие вибрации, и вся практика еще легче становится, конечно же, потому что... Серьезные пласты, серьезный мастер. Когда очищает, конечно, очень существенно помогает. Спасибо, Юля, что поделились. И желаем, чтобы у вас все было все лучше лучше и лучше. Оно так и будет. Главное, практикуйте. Все в ваших руках. В добрый путь. Спасибо. И вот седьмая чакра. Сегодня у нас Юля прошла. Канал Любви Санкт-Петербург. Так, Юля, возвышен звук. Как себя чувствуете? Это ваш финальный канал или вы да. финальный? Да, да, все. Вот снизу, <свят> Хорошо. Как себя чувствуете? А, я прям как будто поспала, отдохнула. У меня сегодня бессонная ночь получилась. Неожиданно. Вот. Я прям купалась. Такой энергии очень-очень приятно. Я прям даже ну, ничего практически не слышала из того, что uh -huh. говорилось. Даже для меня это было удивительно. Я вроде в сознании была но при этом я как-то все пропустила. Вот. Такое было ощущение, как будто над головой кувшинчик такой, и из него льется потоком внутрь меня, вокруг меня просто энергия. И как будто я поняла, что как-то, как будто, я не знаю, то ли я умерла, то ли я воскресла. То есть такое, как будто скидываешь все околы себя, какие-то переживания, мысли и такой вот полет души просто. И как будто нет разницы, что у тебя внутри, что снаружи, как будто одна энергия такая. Как она, так я не знаю, вроде и пустота, вроде и наполненность, mm -hmm, mm -hmm. вроде и Любовь, вроде, не знаю, какая-то универсальная такая вот, mm -hmm. или это сознание, то есть непонятно. То есть я поняла, что я только ощущаю вот границы тела своего, и все, А разницы нет между тем, что внутри, вот и снаружи. Mm -hmm. вот. вот, ну вот, вот такой вот опыт интересный и, и я не знаю даже я как бы немножко даже мне понадобилось время, чтобы вернуться, строиться. А здесь нет знаний. Вот, вот. вот как раз вы об этом говорите, здесь нет знаний. То есть вот вы сейчас осознали именно сознание. То есть когда mm -hmm. вы можете это тонко-тонко ощущать, чувствовать, когда даже да. не нужны вам слова. Да, мы нашли вот этот баланс. Вот он, да. Что я, что мир – это я. Это я. Это вот, я вот это я, же. я внутри и я снаружи. Это все я, как одно целое. Да. да, вот именно что-то такого индивидуального не было, как единое. такое. И такое ощущение, что очень сильно этого не хватало. прям Вот такой пазлик какой-то сложился. Я так долго шла на эту инициацию, на канал любви. У меня было ощущение, что я не созрела. У меня что-то вот в течение... Полутора месяцев происходило такое, я как бы понимала, что как будто приоткрываюсь, приоткрываюсь. Я прям сопротивлялась даже идти, вот, чтобы мне показалось, что не хочу. Вот. И у меня опять поднялся конец страхма. Mm -hmm. И такую интересную вещь я увидела, что со страхом не надо бороться, что-то пытаться там, объяснить себе. А происходит некий сдвиг, и ты смотришь, когда на это из любви, то mm -hmm растворяется просто ничего делать не могу именно Такое так да очень очень замечательно и... да я еще uh -huh. хотела немножко поделиться мне это последний канал как-то и грустно, и радостно. и вот сегодня такая у меня ночь получилась у меня сынок годика, разбудил меня в два часа ночи и он ко мне прижимается и я чувствую что его ну, он весь трясется у него как судороги Двигаются ручки, ножки, он так вздрагивает весь. Вроде пытается заснуть опять вот его, передергивает всего. Вот. И ну, я призвала реки положила на него. И вот мы так с ним с двух часов ночи до пяти утра лежали. И у него уже такое было полтора годика, у него была судорога. И мы лежали в больнице. И в итоге нам сказали, что он здоров, вам показалось, как бы, все идите. Вот. И вот сегодня ночью, причем это было так сильно, вот прям какие-то моменты выгибало прям. Но я держу на нем руки и понимаю, что он ну, как бы включился, он пытается найти причину. Как, что это? Что, что делать? При этом я понимаю, что не так спокойно внутри. Я знаю, что в больницу мы не поедем, что мы так справимся сами. Вот. И а, интенсивность стала спадать постепенно. И где-то через час, получается, он уже, видимо, от усталости, он прям Просто вырубился. Я смогла руки положить ему на голову. Мне прям хотелось, но она мне не давала. Я когда положила ему руки на голову, прям, у меня прям сразу же практически всплыло почему-то, что до этого он падал не с головой, не с дивана, не с гора. Вот. И я прям ощущала, что у меня под руками кипит такая работа бешеная. Причем как будто вот даже кости черепа, они... Но ну, они как будто мягкие, и что-то там чуть-чуть как будто вот как сдвинулось. Uh -huh. и, ну, вот эти, и у него прям какой-то момент просто, он резко, ну как бы вроде спит, идет такая волна, он просто набирает воздуха, полный легкий, и выдыхает, и такая прям волна, и все прекращается. Вот как вышло что-то. Uh -huh. вот, и получается, ну, еще два часа где-то, я прям, я не хотела даже руки от него убирать, я вроде как понимаю, что так долго, но они прям как приклеились, такой. Жар, вот, ну, одну, одна рука на голове, а вторая на животе, вот, я такого понимаю вот мы лежим и вот это вот, и вот несколько раз еще таких волн было, оно прям спадает, спадает, спадает, я прям чувствую, что у него дыхание такое ровное, глубоко становится, прям, и прям чувствую, в какой-то момент у меня прям числа. и все, как бы я убрала руки, и, ну вот, все хорошо, прям, <с -п boat> столько уже ситуаций было, таких вот, когда можно помочь ну, ну просто, просто чудо какое-то. Да. Это были просто прекрасные, волшебные полгода. Было очень интересно, очень много всего поменялось, и я иногда думаю, надо вот отзыв написать. Но я пока даже не понимаю, о чем, потому что столько всего можно каждый день записывать, просто статьи писать и фильмы снимать. Вот. Я вам очень благодарна, правда. Знаете, я вот недавно поняла, что, наверное, на данный момент, что вот самое ценное с вами случилось, я увидела, что в моей жизни как будто появилось пространство, какая-то способность вокруг себя, вот близкие люди мои, как будто вот эти все обиды какие-то, претензии, какие-то ожидания, все это настолько неважно, я стала видеть ценность этих людей, что они рядом. Просто вот как будто души вот эти все. И просто способна любить и смотреть сквозь вот это все земное какое-то, И мне кажется, мне даже не кажется, что как будто все вокруг это тоже чувствуют, и как будто вот все mm -hmm. сплотились. И мне даже такое ощущение, что эти люди потом еще несут другим людям больше вот эту гармонию через как сеть такая. Вот, вот так вот пространство удивительно выстраивается. и я даже, наверное, еще не осознаю сама до конца, что это за практика, такая чудесная, волшебная. И я безумно благодарна за ваш подход, что вот реально чувство, что вы всегда рядом, что в любой момент можно обратиться, это так ценно, это вот мы где-то говорили, да, что это не какие-то менеджеры, кураторы, которые там что-то там, это вообще другое. Я не знаю, как вы находите время всем отвечать. Это просто за гранью моего понимания. Безумно вам за это благодарна. И буду практиковать думаю, И соскучусь при еще одной инициации. Вот. Мне даже муж захотел вчера пойти просто вот сам. Сам предложил... Вот. Спасибо вам. Огромное. Созрел, созрел, просто, конечно. Очень за вас рада, Юля. Вы так красиво рассказываете. прям Можно по вам просто серию действительно снимать, как вот становление в практике и раскрытие в верном ключе всех этих моментов. Спасибо, что вы так делитесь, что находите слова такие важные. Очень рада вашим результатам. Пусть будет еще и еще лучше. Это действительно. Капельки света, то, что вы чувствуете, что дальше идет, это вот свет, свет. Он, конечно же, вы это ощущаете. Вот э, берегите это ощущение и практикуйтесь. Если вы не будете бросать практику, оно всегда с вами будет, и оно будет еще сильнее, еще глубже. И слои, кстати, роста в практике, рейки они, они прям такие объемные, еще дальше, еще я дальше. Да. Да, да. Это вы это... знаете, вот сейчас еще вспомнила, я вчера сложила все свои распечаточки, книжечки, вот, которые по всем каналам. Знаете, просто откуда-то само пришло. Я хочу в каждой своей жизни, которые у меня будут на этой земле, встречать такие Знания, встречать такой инструмент. Вот я прям не знаю, правда. Это такой подарок, чудо просто. Да. Спасибо да. вам большое. Да. Да. Да. Да. Спасибо вам за эти слова, это действительно так. Я вот так же думаю каждый день, особенно когда эта практика помогает, помогает нам, помогает ученикам. Я думаю, какое счастье просто выйти на путь, где есть эти знания. Ведь огромное количество людей просто мимо идут, и ну, у них тоже такой путь. Да? То есть это очень хорошая карма, наработка кармы. Встретить эти знания, это очень круто. Это действительно вот очень хорошее намерение, чтобы всегда встречать эти знания, потому что это действительно такая помощь. Такое действительно чудо, я тоже не перестаю восхищаться, удивляться, любить эту практику, потому что она действительно чудесная и волшебная. Спасибо вам за отклик. Не прощаемся, Юлия. Приходите ко мне на астрологию. Будем продолжать общаться. Приду. Тоже очень интересное углубление. Вот. Ну и не практику рейки, конечно. Практикуйте, да. Мужа, если что, к нам на следующий уровень. То есть вы все прошли. Ну ему хотя бы начало, конечно, было бы замечательно. Да, с его задачами. Это очень хорошо. И здорово, что он созрел. Если не знаю, помните или нет, я всегда говорю, всему свое время. И да. если верно настраиваться, не так сказать, не настаивать, человек созреет и сам захочет, потому что, ну как отказываться от такой любви, от такого чуда, вот, самое главное, просто время дать близким, и если они будут готовы, и они тоже откроют для себя такой чудесный инструмент. Ой, ну что, на сегодня все, не прощаемся, мы на связи с каждым из вас в личном диалоге, если будут вопросы по изученному материалу, всегда пишите, всегда мы на связи, всегда поможем. Чтобы, чтобы вы были счастливее, мы только рады. Ради этого мы и обучаем. Не забывайте, что по воскресеньям у нас практика поддержки, круг рейки. Те, кто первый раз пришел, это на платформе обучения написано, но я проговариваю, чтобы все услышали, это важно. Каждое воскресенье в 12 часов по Москве, 20 минут, минут круг целительства может участвовать каждый.